всем привет сегодня небольшое такое видео сейчас занимаюсь своим электромобилем в общем начал крепить редуктор к раме чтобы он никуда не елозил и все крепежи уже нормально переделывать значит по поводу редуктора вставил такую крепежную рамку Но это старая она уже еще на старой машине стояла Просто два остальных уголка на болты, к редуктору и все. Она так больше, чисто символически, ну, чтобы лишь бы держала. А сзади сюда поставлю еще одну нормальную такую распорку из профиля. Ну, это все к закрепится. И все как бы будет нормально, жестко держаться. Вот, значит, по соединениям Вот, например, болты, на которых подшипник узлы держится Шайбочка, гайка, контргайка, еще гровер. И все это сажается на клей. Вот такое соединение, в принципе, нормально будет работать. Даже просто обычно гайка, контргайка с клеем уже довольно хорошо держит. Тут еще и гровер. Надеюсь, под вибрациями ничего, ничего не развалится. Вот. Местами без гроверов ставлю. Просто гайка, контргайка, но с клеем и хорошо протягиваем. В идеале, конечно, это все, все вот эти вот соединения, которых тут очень много проварить бы. Но, к сожалению, аргоном это... У меня лично аргона дуговой сварки нет. Есть только такая вот ручная электродная. Если заказывать, ну, чтобы кто-то варил, то очень большие затраты будут по деньгам. Слышал, что есть какие-то электроды по алюминию, да, то есть Именно конкретно, чтобы варить такие профили Ну не профили, а именно вот Детали из алюминия Из алюминиевых сплавов Но там Либо их вообще нету, либо Какие-то баснословные цены за них За 2 килограмма просят 6000 рублей И плюс такой недостаток, что вот Все-таки такие профильные трубы Ими варить нельзя, потому что Алюминий очень Легко плавится и быстро прогорает там большие толщины должны быть на муфтах на колесах кстати вот тоже все на гроверах все проклеено чтобы ничего не отвалилось вибрации так далее вот. шплинт тоже <coughs> закон проволочкой вот. ну, в общем вот в таком состоянии у меня сейчас все Тут вот целая коробка всяких гайк Занимаюсь этим, сижу, все клею. Так что вот такие вот дела. Вот. Ну, на этом, я думаю, сегодня все. Такое небольшое видео, что на данный момент у меня происходит. Подписывайтесь на канал, делитесь видео. Всем пока.